тебе люкс. Чего и плавда, столько денег у тебя есть? Ну, конечно. А ты что, не веришь? Слушай, гугу, -гу, не верю я ей. Если бы у нее было так много денег, она бы давным-давно своего питомца прикупила. Слышь, ты что, вообще тундра? В нашей стране его еще нету, между прочим. Это моя кукла, нет, моя! Нормальные. Одни вон стоят за деньги, представляешь? Вторые за куклу дерутся, а это вон вообще так орёт! Дэйби, не волнуйся, беги! Ты точно с ребятами подружишься? Ты же мне меня такая классная! Малышка, ну ты же ведь знаешь, что я не могу тебя взять с собой! У меня очень ответственное задание! Эх, ладно, сестренка, как-нибудь я сберусь! Не сберусь! Идет волшебный лес в яды. Ну что, пошли? Да подожди ты, Панки не видишь? Она под впечатлением. Ой, а можно, а можно еще к вам сюда прийти на следующий раз. Мне здесь так животных. Или они следы не оставляют? Да нет, должны. Смотрим истин. Так, смотрим внимательно. Слышу звук! Звук? Какой звук? Эмм. Это не я, тесно. Звук искусствует. Ну ты девочка странная! но ну, ты же спросила, а мне нужно ответить! Нет, ну по логике, конечно, да! Я спросила, ты ответила! Но то, что ты разговариваешь, это немножко странно! А чего же здесь странного? Ты же находишься в волшебном лесу! Ой, точно! Сенусой, хотела тебя спросить, а, а где здесь можно найти волшебные животные? меня. Ну вот, сейчас идешь прямо, потом направо, опять направо, налево. Там будет огромное дерево. Потом за ним куст, потом опять направо, прямо, прямо, прямо налево. Ой, что-то сбилось. Слушай, сейчас сначала начну, ну и сейчас идешь. Путей нету? Почему же нету? Есть. Вот, сейчас повернешь налево, там будет куст, и за кустом твой питомец. Слушай, спасибо огромное, а ты правда умная. Э -э ой, а когда мы на следующий раз придем сюда, сегодня тебе принести, а? Ой, детишки, принесите мне, пожалуйста, червячков, я их так люблю. Червячков? А где же мы их возьмем? Да. Это не проблема. У контент дома их полно. Ну что, побежали за питомцем. <свист> вот это да. Какой большой единорог. А точнее яйцо с единорогом. <свист> Слова единорога. А где же он жить у тебя будет? Домом явно не поместится. <свист> На раз не поместится, Вот это да, какого питомца нашла нам наша новая куколка! Она и правда шпион! Все выведает! Смотрите, какой он огромный и яркий, красивый! Мне так он нравится! И не терпится посмотреть, он спрятался здесь внутри, потому что здесь их есть очень-очень много! Вот такие радужные, красочные питомцы здесь попадаются! Смотрите, этот единорог вообще-то похож на собачку! У него даже косточка есть! А у этого конфетка! У этого яблочко! Леденец! А здесь как-то непонятно! Наверное, морковка! А может быть еще что-то? Не знаю, но их тут так много! Смотрите, как девочка обнимает этого мягкого питомца! И у них на животике вот так такое сердечко. И таких питомцев всего 12 штук. Можно собрать целую коллекцию. Мне уже очень не терпится посмотреть на питомца и на вот это сердечко, которое меняется. И сейчас вы видите как. Здесь его откроем. Прям как лол сюрприз. Но это еще не все! Здесь еще одна защитная пленка! Мне так нравится этот единорог! Он такой прикольный! Открываем вторую пленку! И мы добрались к нашему сердечку! Давайте посмотрим, какой здесь сюрприз! Ой, ага, как классно! Похоже, на леденец. Какой он классный! Видимо, этот питомец очень любит сладости. А давайте узнаем, что это за питомец? Наше сердечко упало! А, а -а -а -а, какой он прикольный! Доставим у вас яйца! Вот какой он классный! Розовенького цвета, с голубеньким сердечком, с голубеньким вот таким вот рогом. И здесь как будто у него прическа как цвета радуги. Смотрите! Такие вот ушки, лапки и крылышки! Он такой пухленький, и у него такие маленькие крылышки. Не знаю, как он летает. Итак, здесь есть вот такие за щелочки. Получилось! Вот теперь наш питомец с сердечко. И теперь у снова сиреневое. Тоже очень классно. Но еще у нас какой-то сюрприз есть. Здесь есть вот такое яйцо. Достаем. О, и вкладыш. Смотрите, здесь мы рассмотрим. Какие питомцы еще бывают? Здесь огромные питомцы и малюточки. Вот наверняка здесь и прячутся эти малютки. Ах, какой классный вот этот, похож на щеночка. Смотрите, действительно, у него здесь нарисована косточка. Какой он веселый. И желтый, и малиновый, и сиреневый, и розовый. Нежно-розовый. Здесь у нас их шесть. И еще шесть. Беленький, розовенький, малиновый. А, какой ужастик. И он любит клубничку. А вот и наш питомец. И зовут его Манчи. Ага, какое веселенькое имя. А давайте еще рассмотрим нашего маленького питомца. Но сначала его откроем. И вот он. Тоже с рогом и с крылышками. О, смотрите, он как будто ночной. Он как будто... Звездный какой-то. Здесь голубенький, прозрачный, а сверху сиреневый и тоже с крылышками. Вот он может быть или бубу -Бу хамстерс, или бубу -Бу юникорнс Вот он подходит и под этого питомца, и под этого питомца. Ага, я честное слово не знаю, но у него тут рог и крылышки. Мне больше нравится юникорн будет единорогом. Кстати, вот этот питомец единорожке больше подходит. По крайней мере, по размеру. Слушайте, этот питомец, но очень похож на хомяка. И ушки у него такие, как у хомячка. И лапки такие, и он пухленький, такой же, как и хомячок. А и правда, смотрите, где же он будет жить у единорожки? В ее комнате и спать в ее кроватке? Он точно туда не поместится, он же такой гигантский, громадный, огромный, большой. Слушай, единорожка, мне вот тоже интересно, а куда же ты этого большого хомяка поселись, а? Нет, слушайте, большой у меня дома не поместится, а вы чего? Мне мама с папой не разрешу, а такого питомца дома завести, а вот Лесу. Ну вот и разобрались! А если вам понравилась наша история, тогда ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал Toys and Dolls. А теперь выбирайте следующее видео. Вы хотите посмотреть еще видео? Вот это!